Друзья, ну что ж, Свет. я снова на блошином рынке, и вот теперь я могу уже точно вам сказать, что этот замечательный букет – ручная роспись. Не просто с подрисовкой, как я думала, нет, нет, а нет, именно ручная нет, роспись. Ручная роспись. Вот все видны. И стоит нет, нет. он? Стоит он? А? Стоит он? Но если не подражается, да, а до следующего уровня. стоит 7 тысяч Очень красиво. Да, очень. даже вот эти вот, вот, вот эти нюансы на листиках. Вообще. Да, у меня, кстати, все про него стали спрашивать. А я почему-то, я вот быстро проскочила, я написала, что с подрисовкой. Но ну, в общем, теперь понятно. Все, спасибо. спасибо большое. А вот эти ваши фигурки у вас появились. Это вот Италия, это такие подсвечники. Uh, майолика, 70-е ну, не... годы, клеймо, все. Но ну, ни Капо де Монте. Ни не нет. Это, это Италия. Потому что они также прекрасны, но я только знаю, лично вот. я а знаю, кафе... я знаю Капо Нет. Ну, в Италии все в то время делали. Но ну, оно ну, ну хорошо так проработано. Про да, про про да. да, единственное, конечно, выражение лица, может быть, но очевидно какие-то вот гор, горцы вот такие получились. Да. брутальный мужчина. Да, да, вот он какие-то у него рыболовные снасти, а у девушки свинома. Ну, у вас много появилось новых вещей. Хорошо. И вот этот штофт тоже такой, прямо вот, мужчина с барашком под мышкой, это тоже прекрасно. Он такой, интерьерная вещь и функциональная А Илочка сколько у вас? Ну, Ещё 200 можно, как бы уже, да, чтобы было... А две шампанского вот эти вот сколько стоят? Их, пожалуй, на шесть просто выставлены в пи, штук. Здесь очень старые, еще 60-е годы, 70-е, и вот так, так щедро золото они да. сейчас уже давно не делают, это трансессальное золото, и там прекрасно. И еще а Чехословазия, по Чехрепаблька, репаблика, Елена. Ну, это замануть, еще Муран, еще Мурановские, А что а оно? Ну, не, не, не, не, не, не, не, не, вот не, не, не, не, не, Мы с вами опять не, Ну я уже в шляпе. А я не, не, Поздравляю. А я сюда не, ничего... не, Да. Ну вот. Знаете, и идет, и стильно ну, Ой, ваш. Спасибо. Вы для 70 лет, что надо Я сделать. говорю, очень стильно смотрится. Да. Да, мне нравится. Боже мой, слоновая кость, Боже мой, рельеф золотом. Ну это камни, по-моему, да? Или это просто это камни или нарисованные камни? Ну это вообще, посмотрите, посмотрите, это... роскошь. Такой стиль дома, но ну, это потрясающий просто. А вот еще тоже изумительные вещи. Вот этот чайник, это кто вот такой красивый свидание, как но так и подумала. Как он любит это все. Посмотрите, какая красота. Ой. Да. Друзья, сюда приходить только для. Музей. Главное, что музейные вещи здесь можно купить. Какая прелесть. Из той же серии. Боже мой, а это маленькие рыбки. Для чего они? В последнее время я увлеклась Востоком. Меня пленяет искусство Японии, Китая, Вьетнама. Куазанэ замечательные, Какое куазанэ, ребята, посмотрите. И на молочном стекле такое все. Потрясающе. А вот блюдо. Изумительный зеленый цвет, огромное блюдо. Украшение все, но оно очень большое. Да? Сантиметров 40, здесь сказа. друзья и сразу вам показываю это авторские вещи посмотрите какие огромные серьги я представляю как они но ну, они легкие наверное да Легкие все-таки на ушах, да. Это сергия. А, это не сергия, это, это кулоны. Это кулоны. А -а -а. Да И правильно. сколько такая при стоит? Значит, смотрите, кулоны большие. Такие вот две тысячи, такой тысяча восемьсот, гривны тысяча. А покажите мне гривна, она какая? Гривна какая? Двух видов. Сморбость так, mm -hmm. так. быть разрезная. Mm -hmm. Которая держится... И все тысячи. Такое тысяча, тысяча. Mm -hmm. да. Да. Тысячу mm -hmm. И кольцо такое Интересные крошины у нас. Очень интересные. Вот эти вот тоже какие-то прям. Да. А вот смотрите, какой браслет. Большой. В последнее время я увлеклась Востоком, меня пленяет вот, искать в Японии, вот. а, такая, Китая, Вьетнама. Тоже вы сами, да? Делали? Что вы сказали? Сами? Нет, это честный скандинавский голуб. А, скандинавский. Скорее всего, шведский. И подсвешник, смотрю, у вас есть, но у вас много интересных ну, вещей. И одежда ваша, да? А. Нас, кстати, учат из, вин... из винтажных галстуков делать женщине украшения. Да. А некоторые приносят? А возможно снять? Если говорить, пожалуйста. Очень приятно. Это вот как раз можно обращаться к этому владельцу, как бы антиквар. Здесь его вот эти вот замечательные вещи. Зовут а, вас. Не официально называется квадратный метр У нас, конечно, не только метры. Ну А зовут вас. Андрей. Андрей. Спасибо большое. Очень приятно. Как тебе, Спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши лайки и за комментарии. Мы с вами прощаемся, но очень скоро мы увидимся на блошином рынке, сделанном в СССР. А я предлагаю вам посмотреть лекцию коллекционера и дизайнера Ольги Огненко в веселой картинке из истории главных уборов.